с того, что Плутон станет ретроградным, будет образовывать сходящийся аспект, квадрат такой большой на небе. Ну, как это может отобразиться на вас? Ну, в принципе, пока никак. Это будет, скорее всего, касаться глобальных, каких-то мировых процессов. А что касается вас, то у вас продолжает активно активничать 12-й дом всего скрытого явного, неявного, не проявленного, наверное, большинство из вас находится или где-то в заточении, может быть лишены возможности активно действовать, находится в каких-то стесненных обстоятельствах. Может быть, кто-то творит, работает, что-то делает в одиночестве, работает с какими-то скрытыми процессами, связан с ними. Также эта тема касается медицины. Те, кто занят в медицине или в области благотворительности, тут вас в последнее время ожидает успех и возможность хорошо поправить свои материальные ресурсы. 4-5. Венера будет находиться в благоприятных аспектах к Юпитеру, к Нептуну. Я думаю, что вам эти дни могут принести некое удачные решения какие-то удачные поступления, особенно для тех, кто... Ну, занят какой-то деятельностью именно от работы При взаимодействии с коллективом или дружеским окружением То есть получите какие-то хорошие денежки Какие-то бонусы, может быть даже по этому поводу праздник организован, радость какая-то Очень интересные события ожидают Но учитывая, что 5 числа у нас полнолуние Полнолуние произойдет в Скорпионе Скорпион для вас это Шестой дом, отвечающий за здоровье, за работу, а значит, может появиться необходимость уделить этим сферам жизни особое внимание. Неблагоприятно в это время придаваться искушениям, злоупотреблять алкоголем, ну и всем остальным. 7 мая перейдет Венера в Рак, это ваш символический второй дом финансов. Здесь еще будет какое-то время двигаться марс до 20 числа так что я думаю что до 20 числа у вас появится возможность здорово подправить свое финансовое положение ну а также там будет возможность получать всякие интересные подарочки но это неудивительно ведь у вас начинаются дни рождения с 20 числа особенно удачные дни этим ну, начало, может начаться удачный период для э, финансов, для тех, у кого деятельность связана с э, чем-то домашним знаете для дома, для семьи, там например, продукты питания, изготовление мебели ну, какие-то услуги для э, семей вот что-то такое домашнее для вас будет особенно удачным это время далее, с 10 по 19 -е. Меркурий будет находиться в благоприятных аспектах, у вас он идет по 12 дому а это значит, что очень много решений будет благодаря вашим секретным связям не стоит в это время что-то решать официальным путем и с 15 числа Меркурий становится директный. вот после 15 и начинаете потихонечку выходить на поверхность почему потому что когда он прямой то дела двигаются быстрее и нет необходимости что то скрывать с 16 числа также еще юпитер переходит на год в знак зодиака телец а это значит что особым особым периодом это время будет для тех чья деятельность связана с недвижимостью с землей, сельским хозяйством напрямую, с животными домашними, ну, курами, птицами. Здесь вам эта деятельность может принести достаточно такие хорошие, успешные результаты. Теперь с 19-го новолуния, опять же, в знаке Зодиака Телец снова станут какие-то финансовые вопросы, которые нужно будет решать. Причем интересно, что это все будет знать, а как это так закулисно все делаться? Вот где-то там, неофициально. Да, еще для тех, кто переехал, тема иммиграции тоже очень актуальна. Для тех, кто живет сейчас за границей, там у вас решаются очень важные вопросы относительно документов. Значит, пойдет после 15 числа, получение необходимых документов после 15 -го. Трудоустройство тоже После 15-го желательно Потому что до 15-го все еще ретро-Меркурий С 20 числа Значит, что у нас тут? Марс Марс переходит в Лев Активизируется деловая жизнь Для вас это третий дом Третий дом это короткие поездки Путешествия Причем здесь будет такой интересный аспект Складываться после двадцатых х чисел я бы сказала так. Захочется с чем-то очень резко вам порвать. Это переезд, эмиграция. Вот Что-то такое, что вы решите окончательно и бесповоротно. И то, к чему вы придете, это будет на ближайших лет 9 по узлам кармическим. Видите, какой квадрат формируется. Особенно он будет активным 22-23 числа. Также 25-го Солнце переходит в ваш знак зодиака, начинаются у вас дни рождения, с чем я вас и поздравляю с наступающими. И также 25-26 будет формироваться благоприятный аспект от Венеры, который. А вас порадует, ну, скорее всего, финансово в плане, я так это вижу. Какие-то денежки, приятные встречи, любовные свидания, все это принесет вам большую радость и удовольствие. Ну что, желаю, чтобы для вас этот месяц был благоприятным. Кому было интересно, пожалуйста, комментируйте, ставьте ваши лайки, подписывайтесь. И до встречи в следующих прогнозах.